Всем привет дорогие друзья, с вами снова как всегда Дэн Дэн Хайсе MyFishing World и сегодня мы будем с вами охотиться на нерку. Будем пробовать ловить нерку. Будем с вами на такой локации долина ветров. Стоимость на поезд, ну, на по. Стоимость поездки 2000 серебра, необходимый разряд 43, погода 9,3 градуса. Насищенность рыбы 85%, загрязненность 4%. Рыбы в данном водоеме обитает довольно-таки много, такой довольно-таки редкой рыбы. Если хотите, чтобы я какую-то из нее еще заснял, допустим, может быть, кижуча, ну, как-то попытаемся на спиннинг его проводить ловить, кижуча. Когда-то, наверное, сниму все-таки видосик про кижуча. Редко, на самом деле, очень редкая рыба. Попробую половить ее. Она должна на нас пининг брать в толщу воды. Ну и будем пробовать потом ее в следующей серии уже наверное ловить. Так, ну а мы за неркой приехали. Давайте вернуться. Расстояние у нас 3 метра, по эхолоту у нас стоит 400 грамм-17 килограмм-200 грамм. Нерка и серебристая сайда. Серебристые сайды, по-моему, 17 килограммов 200 есть. Но мы с вами возьмем сборочку вначале чуть больше. Давайте, не знаю, на 18 700. Так, катушечку, катушечку. У меня нету подходящего. Возьмем на 14 Лесочку, лесочку мы возьмем с вами, наверное, на 15. Ну и по поплавочек уже выбираем по наживке. Давайте вот этот красненький выберем. Крючок. По крючку вот я, честно говоря, и не знаю, какой нужно выбирать. Но давайте сначала попробуем это. Ну и по наживке у нас пиявка. По наживке у нас пиявка. Закидываем на 3 метра, посмотрим, клюнет что-то или нет. Вот просто именно по крючку, я не знаю, будет по этому крючку брать или нет. Сейчас посмотрим. Я просто не помню, нерка большая она или нет. Видимо, берет, ребятки, видимо, берет. Подходит, значит, крючок. Так, ну у нас нерка как раз-таки попадается. Максимально 5 300, так что подходит. Может быть, даже трофеем, ребятки. Может быть, трофеем. Стоимость 99 серебра и 22 опыта дала. Довольно-таки хорошо. Также она подходит для задания. Давайте второй разочек закинем. Для задания подходит, так что и трофея может быть. И для задания это, в принципе, шикарно на трех метрах ловить. Так, с еще одна поклечка. На сейчас облачно, вроде дождя нет, только хорошо. Так, ну и у нас подается на 4750, ребятки, до да, трофея, конечно, не дотягивает, не дотягивает. Забираем и еще один последний разочек закидываем. Нерка, в принципе, вот каждый заброс, я вам говорю, берет. Может быть, только мусор прилом. да и все, в принципе. Долина ветров, и из-за этого все время вот слышно какой-то ветер дует. Ну, так как там. Так, и у нас нерка трофейная, ребятки, попадается. С третьего заброса, с третьей рыбки, попадается трофейная нерка. Весом 5 килограммов, 156 грамм. Стоимость у нее с трофеем плюс 175 серебра и 33 опыта. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо могу вам так сказать. Так, ну и забираем. И, в принципе, все-таки на этом все. Подписывайтесь на канал, жмякайте лайк. Пишите рыбу, которую вам нужно поймать. Попробую ее поймать, заснять. Ну и в принципе, ребятки, все. Также не забывайте подписываться на мою группу ВК. Ссылочка будет в описании. Всем пока-пока.